Всем русский мир и слава России! Это Всеволод Траченко и проект Форпост «Около войны». В апреле месяце я побывал в батальоне Судоплатова. По случаю передал им зарядную станцию подарок от известного телеведущего и автоблогера Ивана Зенкевича. Приветствую вас. Отправляю зарядную станцию вашему батальону имени Судоплатова. Вещь хоть и тяжелая, но в полевых условиях крайне полезная. В батальон я приехал по приглашению своего как бы друга Андрея Родионова командира отделения информационного противоборства. Поговорили с Андреем о батальоне, его соратниках-добровольцах и за что они воюют. Для тех, кто не знает, основанный в городе Мелитополь батальон носит имя легендарного советского разведчика, диверсанта и руководителя спецслужб, уроженца города Мелитополя Павла Анатольевича Судоплатова. Судоплатов также известен своей успешной борьбой с украинскими националистами. Будь добр, представься! Андрей Родионов, боец батальона имени Судоплатова, позывной «Викинг». Непосредственно в батальоне я являюсь командиром отделения информационного противоборства. Спасибо большое, Андрей! Я тебя знаю давно, ну, можно сказать, мы даже как бы друзья. Как бы. Да, как бы друзья. А ты, помимо того, что ты боец батальона Судоплатов и командир как бы информационной части, ты еще и руководитель движения общественно-политического. Мог бы немного рассказать о нем? Да, я руководитель и создатель международного общественно-политического движения Русско-славянское объединение Возрождения. Наше движение выступает за объединение всех братских славянских народов и других коренных народов Европы, дружественных нам, вокруг Великой России. Великой России как последнего оплота и защитника традиционных европейских ценностей. Ну и, конечно же, прежде всего, наших русских традиционных ценностей. И, кроме этого, конечно же, наше международное движение выступает за русскую реконкисту и реденту. Это прежде всего. Ну и, кроме всего прочего, мы также выступаем за возрождение наших исконных славянских, дохристианских традиций нашей культуры, культуры наших предков, чтобы помнили не только христианскую часть нашей общей истории, но и дохристианскую, которая уходит глубиной тысячелетия. Друзья, эта поездка в Запорожскую область и батальон Судоплатова состоялась благодаря материальной поддержке моих подписчиков и зрителей проекта «Около войны». Большое спасибо всем спонсорам командировки, список поддержавших, публикуем в титрах. Ты же севастополец? Да, конечно. Я севастополец. Я родился, вырос и живу, как сказал наш президент, главнокомандующий в главной патриотической столице России. Это правда. Я полностью с этой цитатой согласен, с этой фразой. Да, я севастополец. Родился в городе героя, городе русской славы в Севастополе. Чем горжусь? А -а -а, скажи, пожалуйста. Как тебя занесло в СВО? Как ты попал в батальон Судоплатова? Все просто. Я русский националист. И для меня интересы моего народа, моей страны, прежде всего я имею в виду, конечно, государство русского народа и других коренных народов России. Интересы моего народа, они на первом месте. И то, что происходит сейчас на Украине, это началось давно, еще с Советского Союза. Но не будем сейчас уходить в историю. Вот. Начиная с 2014 года мы, конечно, ждали, что Россия вернет свои исконные земли. Но по каким-то причинам, да, мы не будем сейчас углубляться, что-то пошло не так, возможно, возможно так. Вот. Мы ждали это СВО, ждали, когда все-таки будет дан приказ идти вперед. Ну и когда началась специальная военная операция, я с самого начала, как и другие мои соратники из нашего движения, ее поддержали, поддержали решение главнокомандующего. И сразу же я начал искать возможности, где можно себя проявить и где можно будет собрать своих соратников из движения, пригласить подразделения. И в то же время у меня были планы э, пригласить еще и наших соратников из зарубежья. в частности, из Балкана и Сербии. Вот. И, в общем-то, ВСУ меня помотало много, но в разных был направлениях, на разных фронтах, и на Донецком, и на Херсонском. Вот, в итоге все-таки больше всего это Запорожский фронт и Мелитополь. Вот, ну, так, а дальше подробнее ты уже спрашивай, я отвечу. Да, конечно же. А, тебя в батальон пригласили какие-то знакомые, или ты просто сам как бы поинтересовался и пришел в него? Ну, скажем так, мы изначально планировали все-таки сконцентрировать наши силы наших добровольцев, наших соратников из движения русов э, в Донецке там было несколько вариантов несколько подразделений вот. но в последний момент, когда мы уже собрались ехать в одно из них я получил предложение от которого не смог отказаться, как говорится это человек который курирует и финансирует и, собственно говоря, создатель вот этого батальона, один из создателей этого батальона имени Судоплатова, вот, этот человек предложил поработать. Сначала, так скажем, было предложение э, в роли военных корреспондентов, но не тех военных корреспондентов, как все остальные. А мы были военные корреспонденты, у которых было оружие, которые выезжали на самый-самый передок, где, ну, даже не каждый солдат выходит, вот, и уж тем более не говоря про всех остальных военкоров, в том числе и самых известных, не буду их конкретно называть, да, то есть мы работали за красной линией, так скажем, вот, где надо было, там мы и работали, вот, но это было Херсонское направление, мы работали с воздушно-десантными войсками, вот, потом начались движения на Херсонском фронте со стороны ВСУ, вот. И уже где-то вот за несколько недель до оставления Херсона, временного оставления Херсона, э -э, нас эвакуировали, сказали нам выехать, дали приказ выехать э -э, в Мелитополь. И уже в Мелитополе непосредственно тогда начал формироваться батальон имени Судоплатова. Нам предложили подписать контракт. Мы, конечно же, сразу согласились. Я поговорил с командиром, так скажем, тогда батальона, с руководством, вот, с людьми, которыми сейчас общаюсь, вот, с кураторами. Меня эти люди вполне устраивают со своей как бы, порядочностью, честностью, их профессионализм, как военных. И я, не задумываюсь, принял решение, конечно, самому присоединиться к батальону, видя здесь, что действительно все как должно быть, так скажем. Ну, может не все, но это... Батальон Судоплатова – это лучший вариант, который я встречал. А чем непосредственно занимается батальон Судоплатова? Какие боевые задачи? Батальон Судоплатова – это полноценная боевая единица, которая наряду с другими подразделениями в Запорожской области участвует, защищает наши границы, которые на данный момент мы имеем. И сейчас перед батальоном стоит задача не пропустить прорыв противника в направлении... Ну, всем понятным, известным. Это Мелитополь, Бердянск. Ну, то есть то ожидаемое наступление со стороны ВСУ, о котором все говорят. Мы к нему тоже готовимся. Вот. Ну, в общем, я думаю, что оборона наша выдержит. И в том числе батальон имени Судоплата тоже несет свой вклад. Опять-таки говорю, это подразделение, в котором служит очень много ветеранов. С Вагнера, ветеранов, которые принимали участие в боевых действиях в других подразделениях русской армии, в частных военных компаниях. Здесь очень много людей, которым в хорошем смысле этого слова нравится война. Вот. В том числе я, по своим убеждениям, являюсь русским милитаристом, как и другие парни. Вот. Мы, как известно, я в 14 15 был на Донбассе, принимал участие в составе моторизмной бригады «Призрак». Участие в боях, так скажем, за Новороссию. Вот, поэтому я вижу здесь профессионализм, я вижу здесь профессионалов, я вижу здесь адекватное руководство, я вижу здесь грамотное и человеческое отношение к людям. Это очень важно. В принципе, в принципе, это, скажем так, не единственное такое подразделение, где все в целом нормально, вот. Но одно из. И я здесь и планирую вместе с ребятами, бог даст, до русской победы работать. Скажи, пожалуйста, все-таки батальон Судоплатова – это добровольческое подразделение, это какая-то структура Министерства обороны, это ЧВК, что это? Это может быть территориально, как это сказать правильно, ТРО, да, то есть территориальная оборона. Вот как правильно можно обозначить батальон Судоплатова? Батальон Судоплатова – это однозначно добровольческий батальон, созданный по инициативе губернатора Балицкого, Опять-таки я говорю, кроме него есть еще люди, которые вкладывались в этот э, батальон, скажем так, люди, у которых есть деньги, но они все-таки понимают, что это священная война русского народа, и в отличие от очень многих людей с деньгами, не сидят в стороне, а так же, как и Пригожин участвуют, вкладывают свои средства в то, чтобы русская победа пришла как можно быстрее, и чтобы все мы получили тот долгожданный мир, наш русский мир, который нам нужен. И батальон Судоплатова, конечно, принимает добровольцев, вот, но он также взаимодействует, разумеется, и с Министерством обороны. И по факту он является батальоном территориальной обороны, вот, но, опять-таки, наши задачи, они... Не в тылу, а они во многом на линии боевого соприкосновения вместе с другими боевыми подразделениями русской армии. То есть это полноценная боевая единица. А мог бы сказать, вот насколько мне известно, батальон был создан, ну относительно недавно, не то чтобы вчера, но, скажем так, в октябре или в ноябре 2022 года. То есть вот за эти полгода участвовал ли батальон в каких-то боестолкновениях? Есть ли подразделение батальона на линии боевого соприкосновения? Что ты можешь об этом сказать? Ну, скажем так, поначалу батальон формировался, начиная с осени. Потом где-то с января, январь, февраль пошла интенсивная подготовка. Декабрь, вторая половина декабря на полигоне, на полигонах Запорожской области. И, в общем-то, вот где-то месяц-полтора назад э, отдельные группы, подразделения, не буду говорить численность, э, стала выдвигаться на линию боевого соприкосновения для выполнения поставленных боевых задач. Вот. И на данный момент э, у нас есть свой сектор обороны. Мы взаимодействуем с подразделениями Министерства обороны, мы, соответственно, укрепляем... Дополняем и помогаем тем подразделениям, которые там находятся. Ну, фактически укрепляем нашу линию обороны. Усиляем ее. Вот. И постоянно какие-то наши группы там находятся. Ну, проходит ротация. вот Ребята наши 10-15 дней на ЛБС потом отдыхают. вот И заходит другая группа. То есть идет смена, чтобы парни могли отдохнуть. И опять-таки позаниматься на полигоне. Все свободное время наши ребята стараются и руководство делает так, чтобы парни могли поработать на полигоне еще лучше научиться, скажем так, выполнять э, те задачи, которые перед ними будут ставиться. Какова обстановка на вашем участке фронта? Вот там, где конкретно находится подразделение Судоплатова на ЛБС. Вот. Это какие-то интенсивные сейчас бои идут? Или наоборот идет такая вяло позиционная война? Подготовка, как бы сказать, украинскому наступу, либо наоборот к нашему наступлению. Как ты можешь это прокомментировать? Ну, во-первых, скажем, что расстояние между передовыми позициями со стороны противника и нашими, ну, где-то, вот, там, где я бывал, ну, это где-то три, наверное... 4-3,5 километра. Это довольно много. И в основном, конечно, это идет э, обмен артиллерийскими обстрелами, артиллерийские дуэли, танки работают. То есть минометы на таком расстоянии ну, практически не применяются. Я так понимаю, стрелкотня тоже? Стрелкотня тоже, разумеется, нет. Э, в основном это танки и артиллерия. То есть мы по ним, они по нам. У есть потери? У батальона слава богу, пока потерь нет. Это опять-таки во многом заслуга нашего руководства и грамотной подготовки личного состава. личного состава и заслуга наших командиров. Скажи, а как ты твои соратники, вот, в том числе и бойцы батальона судоплатов, видят конечные цели специальной военной операции на Украине? Как вы их видите, как вы их понимаете, где и как должна закончиться эта война, этот конфликт? Я думаю, что эта война уже зашла очень далеко. Где она закончится, одному Богу известно. Я однозначно могу сказать, что нам нужен русский Николаев, русская Одесса. Нам нужен выход к русскому Приднестровью. Нам нужен русский Киев, Чернигов, Харьков. Разумеется, Запорожье, Днепропетровск. Возможно, еще часть Регионов бывшей Украины, что касается Западной Украины, я думаю, что с одной стороны оно нам однозначно не нужно, с другой стороны, если что-то оставить, это будет вечный гнойник, поэтому там, вот эти части Западной Украины, я думаю, надо будет политически как-то договариваться, руководству России, например, с теми же поляками. Я считаю, пусть поляки заберут вов, заберут вот эти земли, и не с украинскими вот этими марионетками разговаривать, ну а хотя бы с польскими марионетками. Те марионетки, они хотя бы сейчас что-то более значат. Вот. И раз уж они хотят, раз уж не помогают Украине, ну что ж, пусть забирают эти земли, и будет, вероятно, в скором будущем, дай то бог, новая у нас граница с Польшей. То есть русская-польская граница. А там, глядишь, и, может быть, 1939 год повторится. Андрей, ну, <свят> мне кажется, вот таким троллингом ты хочешь подложить Польшу свинью. Блин, это же у них геморрой будет с западной Украиной. Так это же у них будет геморрой, а не у нас. Поэтому, как говорится, я желаю им хорошего, доброго геморроя. <свят> а как ты, в принципе, оцениваешь противника? Ну, противник в целом своем, если не считать там кретинов, которых надо уничтожить э, в виде там нацистов из Азова и тоже, кстати, запрещенная организация России и там с других нацистских формирований, там просто уже, к сожалению, не о чем с людьми разговаривать, они уже свой путь выбрали и даже будучи по крови русскими, они уже являются совершенно не русскими и фактически это янычары. Янычары с убеждениями, которые, будучи русскими, сражаются против русских. За западные деньги, конфетки, там, печенюшки и прочее. Вот. Ну и за должности, конечно, за свои амбиции. Вот. А что касается большинства обычных людей, которые живут на Украине, которые служат в вооруженных силах Украины, давайте будем говорить откровенно, это те же, те же русские люди, которым просто промыли мозги, засрали мозги, скажем так. И эти люди, они сейчас наши враги. Но, как говорится, брат, может быть, не всегда прав, но он твой брат. Поэтому даже если такая ситуация сложилась, да, в бою мы будем убивать противника. Но в целом у нас нет агрессии к украинскому народу, потому что мы на них смотрим, как на братьев. И наши братья, они также стойкие в обороне, как и мы, великороссы. Это очевидно для всех. И в этом-то и проблема, что нам легче было бы воевать, может быть, с какими-то там французами, англичанами, немцами из НАТО, нежели с нашими русскими по крови братьями, которые такие же упертые и такие же, в хорошем смысле, э агрессивные и которые готовы к войне. В этом большая проблема. Поэтому Запад и создал вот эту всю гражданскую войну специально, чтобы она была наиболее кровопролитная для нас. Это, ну... Обеск... Обескровить, обескровить русских в междуусловной войне так точно а сами отсиживаются за бугром и просто поставляют на Украину оружие но сейчас просто другого выбора нет да это наши братья нету к ним какой-то вот ненависть есть ненависть к тем кто им промыл мозги есть ненависть к киевскому руководству есть ненависть к Западу который... к западным кураторам к западным глобалистам которые все это сделали Нету ненависти к обычным простым людям. Еще раз говорю: я не беру там кретинов, они есть, но их небольшой процент. И я уверен, что если бы была возможность нормально сейчас договориться, среди обычных солдат ВСУ, ну, наверное, процентов 30, а может и 50, я думаю, с удовольствием бы перешло на сторону российской армии. Но, к сожалению, когда начинают говорить пушки, дипломатия заканчивается. и это все очень легко в теории, а на практике каждый продолжает воевать как бы за своих друзей, за свою семью. Им на самом деле, многим, тоже понятно, что они воюют не за правое дело. Тем не менее, у них нет выбора. Это еще одна как бы, цель, ради чего мы должны победить, освободить наших братьев. И я уверен, они очень быстро поймут свою ошибку и вернутся в лона единой русской цивилизации. Это мы видим и сейчас в Запорожской области, это мы видим, видели и в Херсонской области. Люди, очень быстро посмотрев правду, выйдя из-под пропаганды украинской, западной, люди посмотрели, сравнили и поняли, что не так страшно здесь и ужасно, как им говорила киевская пропаганда. Они поняли, что Россия дает и пенсии, и медицина лучше, и дороги. И возможностей работать, пожалуйста, вся Россия, езжай, работай. Только на тебя там будут смотреть, как на брата. А не ехать в Европу и чистить там какие-то, блин, польские унитазы. То есть люди это поняли. Поэтому наша задача, к сожалению, пусть при помощи оружия, но войну эту закончить русской победой, освободить наших братьев, завершить нашу русскую реконкисту и реденту, чтобы народ был объединен в единой империи, вернуть наши исторические земли и это я думаю сейчас наша историческая миссия и возможно даже сейчас на мой взгляд и не только мой решается будущая судьба россии еще более она сейчас решается чем даже великую отечественную войну потому что сейчас против нас сражается не просто коллективный запад а это глобализм со всеми своими сатанистическими со всеми своими античеловеческими антихристианскими вырождениями в виде вот этих однополых браков, педофилии и прочей мерзости, у нас нет, скажем так, никакого иного пути, кроме как победить. И я честно скажу, тут вопрос-то и такой. Какая будет цена нашей победы? Но то, что победа наша, русская, все равно неизбежна, я в этом уверен и... Так считают все солдаты российской армии. Друзья, просьба Проекту «Около войны» – важна обратная связь. Мы стремимся быть актуальным, интересным, живым проектом. Поэтому активнее комментируйте ролики, задавайте свои вопросы. А если у вас есть предложение тематик для новых выпусков или кандидатуры людей, каким-либо образом интересных с точки зрения СВО, от бойцов до экспертов, а тем более, если вы знаете этих людей лично, и они готовы были бы дать интервью проекту «Около войны», пишите в комментариях к ролику.